поздравить потому что вам будет полезно сделать акцент на ногах прятать их под длинными платьями совершенно не стоит а уж если хочется чтобы позади был шлейф как у невесты то можно найти какое-то компромиссное решение в виде разреза чем он выше тем лучше а волосы же лучше будет собрать и защемить какой-то заколочкой, соорудив на голове какой-нибудь очень интересной формации прическу, название которой можно даже самим придумать. Это будет тоже особенностью этого вечера. Особое внимание стоит уделить ногтям предпочтительно сложные рисунки, в которых будет вложен какой-то смысл. Самый простой вариант для тех, кто не хочет заморачиваться – изобразить на ваших ногтях рыбок, двух обязательно таких, как ваш зодиакальный символ. Это обязательно принесет удачу в наступающем году.